Итак, всем привет, с вами Михаил Бондаренко, отвечая на очень частый вопрос, все хотят узнать, выгодно ли, прибыльное ли дело по разведению червей и производству биоглубуса. С уверенностью могу вам ответить сразу и твердо заявить, что дело очень выгодное, потому как при правильной технологии и при правильной поставленной работе вы лежите, грубо говоря, на диване или занимаетесь другими делами, деньги сами у вас при этом растут, Растет биомасса червя и растет объем биогумуса. Товар данного производства используется и востребован в садоводстве, в тепличном хозяйстве, в посевах различных культур. Также используется как товар жидкая вытяжка, она является супер подкормкой для всех растений, питательными микроми и макроэлементами, плюс усваиваемость 80% для растений, что является мощным листовым и корневым удобрением. Червь на рыбалку используется очень хорошо рыбаками. Калифорнийский червь себя очень сильно хорошо зарекомендовал со всех рыбаков Украины. И на данный момент продается очень большими объемами в рыбацкие магазины. Очень сильным подвидом товара является биомасса червя, которая используется в птичьих хозяйствах и рыбхозяйствах в виде подкормки или основного корма для данных животных. Рентабельность этого бизнеса от 700 до 900%. Очень сильно набирает развитие эко-производства органических продуктов, которые выращиваются на биогумусе. Вывод. Дело супер прибыльное. Я ответил на ваш вопрос фактами. Подписываемся на канал, ставим лайки и пишем комментарии.